Привет! Сегодня мы говорим о репутации в социальных медиа и поговорим о них довольно коротко, но я хочу ровно на одном моменте заострить твое внимание, на том, что сегодня любой бизнес обязан уметь взаимодействовать с людьми э, в социальных медиа, какие они оставляют комментарии, если у тебя есть страница в соцсети, какие они оставляют комментарии по твоей рекламой, если ты ее даешь и, например, в Инстаграме и в Фейсбуке можно оставлять комментарии под рекламными постами. Как ты умеешь с ними работать? Как с ними умеет работать твое руководство, если там, владелец бизнеса — это не ты, и владелец бизнеса периодически мониторит, что там происходит? Важно уметь прям иметь эмоциональную осознанность, контролировать свои эмоции, не реагировать реактивно в ответ на то, что вы размещаете рекламные сообщения, и там под этим рекламным сообщением какой-то человек, который не является вашим клиентом, пишет, что это шарлатан и раздолба, и вообще а, работы с ними не стоит. А, вот умение работать с этим является сегодня важным для ну, практически для любой компании, у которой есть хоть, хоть какая-то работа, подключена социальными сетями. Опять же, с точки зрения медиа, это в основном, если мы говорим про репутацию, это в основном работа с текстовыми отзывами, с какими-то упоминаниями в хэштегах, в каких-то сообщениях. И поэтому это в основном холодные медиа. И это довольно большая опасность. Именно в этом заложено, что какой-то один текст, который оставил какой-то человек, множество разных людей может, возникать, может воспринимать по-разному, при этом очень многие могут драматизировать. Это может наложиться на их личный опыт работы с какими-то другими компаниями или твоими прямыми конкурентами, негативный. И их старый опыт может потянуть такое же представление о тебе, хотя на самом деле вы разные. В общем, вот именно в случае… Работа с репутацией в социальных медиа, то есть что о тебе пишут люди, э -э посты, которых ты не стимулировал, которым ты не платил за то, чтобы э -э они о тебе написали. Вот то, что это холодные медиа, это важно. Об этом важно помнить просто. Здесь, в отличие от м -м -м большого количества других медиа, о которых мы говорили, Наконец-то власть потребителя проявляется. Здесь именно потребитель является актором. Он решает свои коммуникативные задачи. Он не зритель, он не пользователь, он тот, кто действует. И в тот же момент актором начинает выступать человек, который находится на этапе активной оценки альтернатив, который связывается с этим сообщением. И, возможно, эмоционально увлекается в него. Поэтому это еще одно подтверждение того, что, во-первых, как холодное медиа, с ним важно работать и помнить об этом. Во-вторых, помнить, что активную позицию занимает именно потребитель. И если ты не умеешь, твоя компания не умеет работать с рекламациями, не умеет работать с возражениями, если владелец компании неосознанно реагирует. Таких негативных кейсов уже было очень много в Рунете, когда компании очень сильно портили себе репутацию, резко отвечая на какое-то сообщение от своего клиента э, и даже нет клиента, которому что-то не понравилось в рекламных коммуникациях. Это работа скорее на существующем спросе, но даже неважно, это работа над использованием или созданием спроса, это вот… Э, мы говорили о том, что в современном мире акценты на, старые акценты на первые и третьи этапы они перевернулись на 90 градусов. Сегодня акценты бизнеса становятся на втором и четвертом этапе. И вот э, это вызов для маркетинга, это вызов для маркетологов э, научиться быть в принимающей позиции по отношению к коммуникации, э, научиться работать с потребителями как акторами. Научиться работать с их запросами, научиться работать с их страхами, их возражениями и в том числе и с их злонамеренным негативом. Такое тоже бывает, так называемый потребительский экстремизм тоже может быть. Но вот прокачивать себе навыки, не отвечать сразу быстро на какие-то сообщения, думать о том, что взаимодействие с покупателем, который оставил какое-то какое сообщение, ты на самом деле вступаешь в переписку не с этим человеком, если переписка идет в комментариях. Ты в этот момент находишься в переписке э, с огромным количеством других людей, которые следят за этими сообщениями или которые могут потом прийти туда. Что даже если ты ведешь э, закрытую переписку в мессенджере, человек потом может взять и опубликовать скрины этой переписки. То есть если ты в офисе, можешь человеку сказать что угодно, и если он не записывает это на диктофон, это не будет опубликовано, то все, что ты пишешь в комментариях и даже все, что ты пишешь в частной переписке в мессенджере, может быть и будет обязательным достоянием общественности. Поэтому очень важно развивать этот навык проактивно, Уделять этому очень большое внимание и помнить, что это на сегодняшний день ключевой инструмент, кроме CRM и систем автоматизации сарафанного радио и программы лояльности. Это один из ключевых вообще инструментов работы с накопленными медиа в массовых коммуникациях. Как мы видим, мы почти ничего не контролируем, и оно максимально широковещательно, и все находится примерно с той стороны спектральной классификации, и это тоже вызов, и это тоже то, что допол добавляет дополнительных сложностей и трудностей. А, к счастью, есть ряд сервисов, которые нам помогают в этой работе. Это сервисы мониторинга упоминаний, а, это сервисы по, там, не знаю, по подборам хэштегов, а, это сервисы, которые позволяют нам отслеживать а, публикации наших конкурентов а, и, опять же, комментарии на них сбора всякой статистики по постам и тому подобное но здесь если не брать в расчет сервисы мониторинга упоминаний которые в принципе могут быть довольно дорогими все остальное это часы и самая главная компетентность сотрудников чем более компетентен smm специалист тем больше стоит его час работы, и тем больше бюджета нужно на это закладывать. И очень важно помнить, что здесь цена ошибки очень высока. Поэтому если ты начинаешь экономить на квалификации специалиста, который занимается репутацией в поисковых системах, это приводит к очень большим рискам. С точки зрения KPI здесь тоже появляются новые показатели, о которых мы не говорили раньше, это немотивированные упоминания, то есть когда не мы платим кому-то или не мы даем кэшбэк кому-то за публикацию о нас, а когда нас упоминают наши потребители сами по себе или когда они почему-то пишут о нас сами, без стимулирования с нашей стороны. И это могут быть показатели тональности, то есть о нас упоминания в основном позитивные, в основном негативные, нейтральные. Эти вещи тоже можно измерять как вручную, так и с помощью, если такой коммуникации довольно много, с помощью инструментов, которые не 100% точно, но все-таки с некоторой точностью умеют автоматически определять тональность сообщений. В общем, на этом мы будем заканчивать сегодняшнее занятие. И самое главное, вот на это, на работу с репутацией в поисковых, прошу прощения, в социальных медиа, нужно нацелить один из основных фокусов развития собственных компетенций. Даже если ты сегодня не занимаешься этим направлением, его все равно рано или поздно придется подключать по ряду причин, которые мы обсуждали до этого. И ошибки могут быть наиболее дорогостоящими именно в этом направлении, потому что вы, вымарывать, вытирать негатив из, из социальных сетей и из поисковых систем в том числе, в которые они доберутся, через э, социальные сети, это очень дорого, очень долго и иногда просто невозможно.